А дальше я увидела там же в Британском музее вот такие удивительные скульптуры. Это скульптуры из глины, которые принадлежат примерно 5000-4000 тысяч, лет до нашей эры, и они представляют из себя... Рептилоидные существа, видите, самки, там, примеру, у нее есть грудь, а в некоторых случаях самка кормит маленького ребенка, тоже рептилоида, а, и это все относится к культуре Убайт. Вообще Убайт а, это непонятная цивилизация или Убейт, убейт. Это Месопотамия, это те Ирак современная территория, это территория, к которой приписывают цивилизацию шумеров. Но что известно еще до шумеров непонятные времена, вот условно вот эти времена. 5-7 тысяч лет до нашей эры. Там была цивилизация, которая была очень продвинутая. Проживали в кирпичных домах, вели сельское хозяйство, сложная система у них подачи воды была и так далее. То есть это очень продвинутая цивилизация. Но вот что они из себя представляют? А вот это в Британском музее на меня произвело сильное впечатление надписи. Там очень много артефактов разных культур и почти все надписи такого характера предположительно такой-то период предположительно относится к статуэткам религиозного характера предположительно использовалась для ритуала и все но согласитесь что это очень странная информация предположительно то есть фактически вас ставят перед фактом, что мы ничего не знаем. Но зато у нас есть артефакты. Если тебя он интересует, стой и медитируй. Может быть, ты что-то поймешь. Вот что-то в таком ключе и происходило, по крайней мере, со мной. Ну, я стала вот исследовать эти вещи, обнаружила, что по всему миру, в общем-то, есть такие статуэтки и они не похожи на ритуальные они скорее похожи на то что есть некая цивилизация или была какая-то цивилизация ну, люди себе нормально жили а ну смотрите одеты люди да прикрыты половые органы все как у людей ну кормит ребенка она вот тут вот она кормит ребенка или что-то там держит в руках ну обы обыкновенные такие вот это, по-моему, мужчина, да. А на голове у них такие шапочки очень странные, удлиненные такие черепа. Ну и вот кто они могут быть, непонятно что. Ну и вот я нашла для себя некую информацию, и я с вами ею делюсь сейчас о том, кто такие рептилоиды и что об этом говорят наши вознесенные владыки намеками. Вознесенные владыки говорят намеками потому, что современное человечество не в состоянии понять истинных процессов, происходящих в космосе. Современный человек живет попытками понять, что происходит вокруг него. Но человек современный не, не встроен в картину мира космоса. Современного человека даже не учат ни в школе, ни в институте тому, что человек есть частичка планетарная, частичка Солнечной системы, частичка космоса, частичка нашей галактики, частичка Единого Творца. А раз частичка, то есть свое место у человека в космосе, в галактике. Нас не учат вот этой позиции, что надо найти свою позицию, кто ты и какое место ты там занимаешь. Именно по этой причине современные, вознесенные владыки современным людям не могут эту информацию в полной мере рассказать. Но они очень даже намекают. И в своих текстах они говорят, если ты «Вот тебе намеки, если хочешь, размышляй дальше». Итак, что я нашла в таких намеках, о чем я и хочу с вами сейчас поделиться. А, итак, первые намеки это то, что есть два созвездия, известных нам. Есть их больше, но нам известны два, в которых в этих созвездиях есть обитаемые звезды и планеты и там живут рептилоиды. То есть там живут человекообразные существа, но они внешне похожи на рептилоидов. Вообще космос весь населен, но мы разные формы имеем. Вот эти разумные существа имеют разные формы. И я сегодняшнюю встречу начала с того, что я вам показала сохранившуюся рептилию, настоящую рептилию, туатару, которая живет у нас в Новой Зеландии. И я вам сказала, что для настоящей рептилии характерны два признака. Первый признак это то, что у нее есть третий глаз. И второй признак это то, что позвоночник очень специфический. Он имеет шипы, идущие наружу. И эти шипы они как бы такого костного излучения некие, как такие антенки маленькие. Вот эти два признака как раз характерны для цивилизации рептилоидов. И в этих двух созвездиях, о которых я сейчас расскажу, это зето-ретикули или созвездие-сетка по-русски и альфа-драконикс. Обе, оба эти созвездия находятся очень далеко от нашего Солнечной системы. ретикули находятся 39 световых лет от Солнечной системы, а Альфа-Драконикс — 270 световых лет от Солнца. Это очень и очень развитые цивилизации там. Ретикули а это двойная звезда, ну и, конечно, вокруг этих звезд есть планеты, которые населены. И вокруг альфа драконикс тоже альфа драконикс это тубан по-русски. Тубан это арабское слово, означает змея. И сейчас я вам начинаю рассказывать такие секреты, которые вам нужны для медитации. Итак, тубан или альфа... От созвездия Драконикс, Тубан, было 5000 лет тому назад еще, главной, главной планеты в нашем северном, в северном полушарии и играла роль Полярисимы. Поляриссима это звезда, на которую ориентируется во время. Например, навигации это звезда, которая не меняет своего положения. Сейчас Полярисима это полярная звезда, но тогда наша планета по-другому стояла в космосе, в других отношениях к этим созвездиям, и тогда Альфа Драконикс была неизменяемая, имела такое положение неизменяемое для наблюдателя из нашей планеты, который бы смотрел на небо в северном полушарии тогда. Это очень интересный момент. Положение этих созвездий было другое раньше и было очень важным, особенно вот то, что было фиксированное положение в Альфа-Драконикс. Что это может означать? Итак, это означает, я сейчас следующий намек вам расскажу, что в то время произошло нечто важное для нашего земного шара. Ну, Вознесенные владыки рассказывают, что наша планета очень юная. Все, что на ней находится, животные, растения, человек, это все очень юное. Все находится в состоянии постоянного развития. Когда планета юная, то за ней наблюдают ее космические родители, ее космические родственники, как в люлечке, за ней наблюдают, ухаживают за ней и помогают ей всевозможными своими заботами. Поэтому на, на такой юной планете нашей человечество тоже в юном состоянии. Если говорить с космической точки зрения, то планета наша проходит свои законные семь этапов взросления, и эти семь этапов проходят все, все формы в созданной в созданной Вселенной. Они имеют семь шагов. Это отдельный разговор, этому посвящена моя школа «Семь лучей». Я там очень подробно рассказываю. И это очень важно понимать для того, чтобы найти свою позицию в космосе. А поскольку наша планета имеет семь своих шагов для развития, то на каждом из этих шагов планета и все, что на ней находится, становится все более зрелым. Когда-то наша планета проходила первый свой круг или первый свой цикл взросления, тогда весь космос ей помогал и что посылал ей какие-то дополнительные энергии. Потом возник, давайте я сейчас переключу, потом возник, закончился этот этап взросления, начался следующий этап взросления, второй. Они называют это, на Владыки называют словом круг. Возник второй круг. Во время второго этапа взросления космос опять стал помогать. Но это не просто так вот хаос, помощь, это великий наш творец, галактический логос, распоряжался, обращался к определенным силам и говорил: вы сейчас должны послать помощь планете. Они посылали определенные энергии. Дальше закончился второй круг взросления, начался третий круг взросления. Третий круг взросления опять подвели итоги. Ну, развилась немножко планета, на ней все царства развились, человечество развилось. Чуть-чуть взрослее стали. На третьем круге новые энергии послали, опять человечество и опять все, что на Земле, опять изменилось. Четвертый возник. И мы сейчас с вами находимся в четвертом круге. Итак, то, что из себя представляет современный человек, это результат вот этих вливаний космоса, которые происходили на первом круге, на втором круге, на третьем. На четвертом сейчас продолжается новое вливание. Мы сейчас находимся в переходном этапе. Мы сейчас входим в пятый круг. Идут новые вливания. Итак с точки зрения космоса наша планета сейчас совсем-совсем ну, юная и у нее стадия взросления с 4 на пятый круг а впереди еще есть 6 7 когда закончится 6 7 наша планета станет более самостоятельной и она будет жить по новым каким-то, обязательствам и новым своим, в новой ответственности, новое, у нее новые будут отношения с космосом. Это очень важный момент. Это первый такой важный момент. И я вам еще раз это хочу зафиксировать: что планета находится сейчас между четвертым и пятым кругом взросления, поэтому на нее идут четвертый, заканчиваются вливания, и пятый космический начинаются новые. Все эти вливания очень специфическим образом воздействовали на животный мир и на человеческий мир. Теперь мы подходим к самому интересному, к теме нашей сегодняшней, про рептилоидов. Оказывается, что, еще раз я вам покажу, оказывается, что когда мы с вами вместе с нашей любимой планетой были на втором круге, Тогда наблюдающие кураторы из космоса от нашего великого галактического логоса пришли к выводу, что нашей планете нужна помощь, потому что очень юный наш планетарный логос. Он, у него недостаточно еще сил, и у него достаточно карма, так же, как и у всего, что есть в космосе. И было принято решение послать энергию дополнительную чтобы активизировать то, что будет происходить, ну, чтобы усилить и ускорить вот эти процессы. Но это как если бы мы сравнили вот маленький ребенок, а пришли со стороны мамы и папы и дали ему покушать дополнительную вкусную еду для того, чтобы его тельце стало крупным и большим. Примерно то же самое произошло во втором круге. Во втором круге наш галактический логос распорядился чтобы из созвездия сетки зета-ретикула, из созвездия Альфы-Драконикс, стубана, а также из каких-то других созвездий, про которые нам мало что известно, чтобы пришла специфическая энергия, и она влилась на нашу планету. Как в космосе принято, нельзя отказываться. Потому что все, что существует в космосе, оно работает обязательно для других. Если было сказано, что давайте, идите, помогайте, они немедленно взяли под козырек и немедленно совершили этот акт вливания. Этот акт вливания выглядел так: пошла энергия в виде змейки. В космосе это выглядело как. Огонь, вы знаете, что Бог — это огонь повидающий. Итак, из этих двух, двух созвездий пошла энергия огня в виде потока. В космосе ничего не ходит прямо, поток идет как волна. Этот поток энергии из огня, попал на нашу планету и вошел в материю, из которой создана планета, в каждый атом, в каждую молекулу, естественно, в каждое царство, в растительное царство, в животное царство, в человеческое царство. И вот этот огонь вызвал очень специфическую трансформацию. Ну, говоря нашим современным языком, наверное, это было все-таки изменение ДНК. Но мне кажется, что мы про ДНК мало что знаем, поэтому мне проще рассказывать простым языком. Итак, огненная змейка мощная вошла на нашу планету и раздробилась на каждый атом. И в каждом существе образовалась тоненькая огненная ниточка. Прежде всего, образовалось огромное количество новых видов материи, новых видов существ. Образовались рептилии тогда впервые, потому что рептилии как раз содержат вот эти два важных качества, а именно специфический позвоночник и третий глаз. И как бы получилась такая копия от живущих в этих двух созвездиях? Вот эта копия — это рептилии тогда образовались. Их было очень много видов. Это огромные динозавры, это всевозможные там эти плавающие, летающие и так далее. И так далее. Змеи, ну, много очень видов рептилий. А это как, как вид животных, да, очень специфический. И плюс к этому человеческие существа, которые тогда тоже перешли на новую форму, у них оказался, оказалась вот эта ниточка огня, встроенная в позвоночник. Она начиналась от копчика, там, где хвост раньше был, вместо хвоста, скажем так, и заканчивалась она шишковидной железой. А для чего это нужно было сделать? Для того, чтобы вертикально поставить человеческое существо и во время такого вертикальной позиции, чтобы контакт между физической материей и небесной космической энергией был всегда как открытый канал. То есть это был огромный подарок. Ну, трудно переоценить этот подарок в то время, потому что сразу же человеческие существа, можно сказать, выпрямились, они были совсем животные, но тут они выпрямились, и у них постоянная связь с физической Землей и с шишковидной, через шишковидную железу с небом создала особое состояние сознания. То есть все человечество благодаря этому внедрению этого инструмента космического стало испытывать... Необыкновенное наслаждение связи с Богом. Как рассказывает Гуджиев, это состояние счастья и наслаждения можно сравнить только с одним: на земном шаре это употребление кокаина. Кокаин каким-то удивительным образом почему-то Гуджи ссылается на то, что кокаин был изобретен в Германии, вернее, он был ну, из природы вынут. Кокаин вызывает состояние у человека, когда он э, находится в постоянном контакте между физическим миром и космическим миром. Он фактически э, растворен в космосе. Но для современных людей употребление кокаина э, вызывает э, распад, распад своей э, личности, которая еще не выстроена. Другими словами, у человека, у современного еще нет внутреннего стержня, своего собственного высшего я нету. Еще нету этого контакта. Поэтому при употреблении кокаина современный человек просто распадается на части, ну как бы в космос выпадает, и все его части они попадают в какие-то э, исходные мешки с исходной материей. Это, конечно очень плохая ситуация для людей. Но Гуджи приводит пример, что когда впервые было, пришли вот эти огненные змейки и встроились в человеческий позвоночник, то тогда все человечество начало испытывать вот это состояние наслаждения, постоянной связи с космосом. И на тот этап, как говорится, Бог посмотрел и сказал: и это хорошо. Все бы было бы так и неплохо, если бы человечество не начало вести себя непредсказуемо. Вообще надо сказать, что еще один момент я подчеркну, что